Запишите, есть триггерные слова «как», «почему», «как», «почему», «зачем», «что». Вот в любом, наш, в любом нашем открытом вопросе есть эти четыре слова, и вы должны с этого начинать. Допустим, вы обращаетесь к ней лично, тогда «как ты…» А дальше мы можем все, что угодно. Можем добавить думаешь, считаешь, фантазируешь, представляешь, мечтаешь, хочешь. Ну и так далее. Принцип понятен? Все. И вот здесь ответить. Да, нет, вообще не получится. Это часть. Дальше вы... Да, а дальше вы, вы, вы уже подставляете все, что угодно. Как ты думаешь, да, там, Динамо? А, как ты хочешь там провести там нашу первую встречу? Это кафе, ресторан, там, не знаю, прогулка в лесу? А, а, как ты фантазируешь? Ребята, когда вам так отвечают, значит, а, вы сразу переходите к слишком сложным темам. Ну, типа, знаете, вот я недавно разбирал эм, переписку мою одного из моих учеников, вот он там, типа, о, я вижу, ты там, у тебя там в интересе психология, она говорит, типа, да, я люблю психологию, типа, а какие книги ты читал по психологии? Ну, я там читал, допустим, там, вот, не знаю, там, Хокинга, да либо там Фрейда, он такой, о, а я вот, мне нравится это вот то-то, то-то, то-то, вот такие вот, я тебе рекомендую, почитай, типа, а что ты еще любишь по психологии, все, она уже приплыла, ну, то есть, она просто отметила, ну, типа, психология прикольная штука, наверное, отмечу, да, все-таки, там, на выбор у нее там, да, было, там, наркотики, бухло, тусовки, философии, футбол и психология, она кону ну, взяла психологию, Какую-то книгу вроде как по психологии читала Ну, к примеру, да? И а, вот когда вы начинаете так вот Ну, серьезно углубляться И не было какого-то Ну, сильного интереса И либо в начале коммуникации Ну, она может поплыть Поэтому, а, что ты предпочитаешь? Чай? Кофе? Какао? Шампанское? Вообще, какой твой любимый напиток? Все, вот она там, ну, допустим, на первой встрече. Типа, я на первой встрече, ну, уже она будет отвечать. То есть, а, давайте здесь а, пометьте, что сложные темы, когда по ощущениям она готова. Сложные темы не сразу. Они, правда, должны попадать... Я сейчас объясню, как это делать. Они должны попадать либо в тему интересов, и смотрите, если вы увидели, допустим, ну там, собаки тема, да, либо любит кошек и собак. Вы спросили простой вопрос, потом чуть-чуть посложнее. Если она на них как хорошо отвечает, можно задать сложный. То есть для каждой для каждого вопроса, для каждой темы вы введите себе, давайте здесь, три уровня сложности. Помните, как на базе, да? Молодец, молодец, плюс и молодец, два плюса. Вот здесь то же самое, три уровня сложности. Light формат. То есть вообще вопрос элементарный. Когда там не, не напрягается, там извилины. Ты, наверное, любишь кошек? Видел, у тебя такой интерес, да? Либо, может, есть кошка? То есть тут все очень, ну, да, люблю, да, есть, да, ну, не, сейчас нету, то есть, ну, вот все. И это Light версия, на него легко ответить. Но опять же, это должно быть, ну, вот вы должны проанализировать и понять, вы, э, э, просто стрелять, типа, э, э, нравится ли тебе смотреть ролики о космосе на YouTube, да, тут можно жестко промазать. Да, вот здесь, Но ну, в легких, в, в, в интересе можно. Вы пробили, есть реакция, дальше уже усложняем. Средний уровень. И вот здесь мы можем уже переходить к нашей схеме. Но опять же, саму схему не сильно... Нагружать, не давать сильно сложно. И потом уже прям такой hard. Это вот уже копаем глубоко в тему, когда она и на light версию хорошо ответила, и на среднюю сложность тоже хорошо ответила. И самое важное, знаете, какой показатель, если она начинает сама эту тему раскручивать. Все. Можно в такие вопросы... В такую схему вставлять какие-то прикольчики Ну, типа, как ты думаешь, почему девушки хотят парней и не признаются им в этом На первом свидании Ну и поставить смайлик. Еще раз, давайте простое Если вы не знаете, что писать Вы не хотите париться, усложнять Вы можете задавать, задавать легкие вопросы Они могут быть даже а, такого знакомительного варианта Где вы просто ну, как бы пробиваете тему здесь даже закрытый вопрос Он нам даст какую-то реакцию, мы видим, да, я люблю кошек, да, то есть, если убьете бьете ее тему, типа, там, путешествия, ты, ты, наверное, любишь путешествовать, да, вот, ну, вроде как бы тоже закрытый вопрос, но мы не просто так его спрашиваем, мы не взялись с потолка, а мы посмотрели с описания. Дальше, если вот бывают такие анкеты, что вообще голяк полный, ну, бывает же, да, просто там парочку фотографий и, типа, и все, что мы делаем? Мы в голове себе представляем портрет этой девушки. Ну, то есть, там сколько ей лет, приблизительно понятно, да? Есть ценности, которые подходят для всех девушек в возрасте 25-30 или лет. Ну, то, что им это важно и ценно. Вот давайте сейчас с вами просто накидаем с десяток таких ценностей. Красота. Отлично. То есть, если красота, наверняка она ходит там, в салоны красоты и так далее. да, То есть, можно уже прокомментировать, спросить, как часто ходят. Да? Что девушки делают вообще в салонах красоты. А, а, почему и так девушки часто ходят в салоны красоты. Вот Я знаю, там каждую неделю. да. Вот, все, вы спросили, она вам отвечает. То есть, когда вы узнали ценность, все, вы можете задать вопросы light, medium и hard уровня по этой ценности как только light это как калибровочка типа знаете типа поклевочка пошла не пошла если поклевочка сработала мы можем эту тему еще два раза как бы два вопроса задать углубиться да какие еще инстаграм окей допустим да путешествия спорт хобби ну мы нам важно сейчас общее да но можно спросить если машины промазали тогда light вопрос типа ну любишь ли тачки как бы да ну типа как относишься к автопрому отечественного типа ну все Прогулки, котики, морские котики, тусовки, отдых, развлечения, клубы, мероприятия. Любимые места для прогулок, любимые места, где попить кофе, любимые места, где просто посидеть, пообщаться с друзьями, с подругами, музыка. Все, вот смотрите, у вас куча. Но, понимаете, когда вы видите эту фотографию, и у вас в голове сразу же вот все, что у вас было умного, хорошего, оно, вот оно упирается ровно вот в эту точку. Поэтому у вас, ну, вот если вы хотите как бы, повысить свою конверсию на порядок, у вас должно все это быть, типа, ценности, там, девушка 20-25, 25-30. Ну, я не думаю, что у вас там, там ну, хорошо, 30-35, да, вдруг вы там расширили анкету. <смех> Все И вот вы, это, это прописано Тогда вы анализируете профиль Если там ни хрена нет Эти базовые ценности Также начинаем потихонечку их проверять Через легкие вопросы на лайт уровне Если вопрос хорошо, быстро ответила как бы Показала либо какую-то эмоцию с помощью смайликов Либо дала развернутый ответ Либо спросила у вас в ответку Это три ключевых признака того что вопрос попал во влажное место